Всем привет! Сегодня мы собрались с тобой рассказать секрет каналу А4 каналу Лиле Грекса. Перейдем На Ютуб запаста паста Зайдите на С в угол док и на метеорит и да, видео, видео регистрироваться. Регистрироваться? то и то и видео, и то и то и то и то и то и то и то и пинку. и и и и котик любой, который Эмаль оправит Как пинг Вы должны видеть и номер телефона Если у вас есть Если Если у вас есть То Просто пишите Свой От своей Стороны и Номер И тогда у вас вас будет аккаунтом, Там, и тогда и тогда я, э, я стараю, надо подписаться и тогда у вас у меня будет 48 у меня будет б, у меня было Будет приятно, если вы нажмете эту кнопку и подписывайтесь. Я теперь снимаю шорты. Видите, сколько шорт Потому-то снимаю. Если здесь наберется 400 просмотров, и тогда сделай. Не знаю, предложение или не знаю. Не знаю, но. но... Что-то придумаю за 4... 400 Про... просмотров. Уже 440 просмотров. Если здесь наберется 20 просмотров и четыреста, и то тогда сделай седьмой папа, о, седьмую палки и пятый папа палки, шестой папа, пятый и шестой, правда, жена, вы, и тогда, мне знаю, вы не знаю, М -м -м. Не знаю, но что-то придумаю до четыреста и до двадцатый просмотр. Так, начинаем с первого видео. видео. Начнем. Я сниму, когда мама моя мама снимала пальма. Я выложила видео пальму. И, и первый это было видео, потому то удалено. Удалено. Я снимал папай. Папа. Теперь это первый, второй, третий. Четвертый. Я снимал это. Я снимал. Э, был первый видео. Виде это. Потом это. Посмотрим. А, да, это... Фу. Если здесь наберется 50 просмотров, подпишитесь. Что тогда? Буду продолжать снимать видео. Если наберется 1000 подпишителей... Что тогда сделаю пордоли? Буду тогда показывать золотую кнопку от Ютуба. Жаль, что у меня 48. 47 подписчик. Было. Было 48, да. 47. Видите, я уже снимаю. Я снимаю сколько? Пять часов. Шесть часов. Так-так. Вот, дец. Так, вот, да. Я ти-сиди все годы до да, снимал. Я уже пять лет как... Шесть лет как блогер стал, шесть лет, шесть лет как я стал блогером. Шесть лет продолжаю снимать видео. Я начала, я был в первый впервые по Роблоксу, по Роблоксу где -то. это видосик, видосик где он? это за два года должно быть за тем годом было быть 200 не 102 если лидер наберутся става става кон если я ставил игровой на Кунмар, наберётся 200 просмотров, про то тогда сделаю вторую часть по этому видео. Второй. Не знаю, не забыл, но это школьный компьютер, который я сейчас снимаю. Да судово опять снимал первый пальмовую мама моя мама кто-то ударил Я снимал не Роблик сколько пять лет теперь пять 54 лет лет этому видео которое я не снимал это 54 лет так я не снимал по я сниму я теперь я снял это в... первое видео по роблоку понимаете это как за один день... лет мое может. По один леп. Брало только два лайка. Жаль. Ноль комментариев. Ноль комментариев. Деса! Да ма то я снимал Corolla, тогда меня забрал компьютер, я снимал шерсты теперь. Буду снимать шерсты. <как> Вам больше понравилось? Нет, это Нет, нет, нет, Почти четыреста. Порезвольте а он. <как> О, <хрустело. как> Мама, малька, Так вот, вам понравится это? Ой, я как сказал, сказал. Это мы с Катенькой придумали, это я сам. Это был первый видео. Раз, два, три. Раз, два. Это точно. И вот я вышел красный, потому как я сказала моя сестра сказала что-то смешного, И вот я начал смеяться, <смех> so, поэтому видите. Я б на финальный. Мы старались по этому видео много раз. Что? Это? Мы победили? Я это видео передал Владу. Я так говорю, чтобы я в космосе. Я приземлился, чтобы снимать путь и пальцом потом И там последнее вид видео. Видео потом полетил в космос, когда я покушаю. Это то видели? Видели? Это теперь я. Yeah. Это два видео в машине. Я говорю, если набирать металл, мне важно. И написал про смартфон, и говорит, ПЛИЗ, написал. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь тоже лайк. ЛАЙ-ЛАЙКОМ! Адель-милаш? Адель-милаш? Двадцать два лайка. Ну класс. Двадцать два лайка. Ну нормально. Мета старали. Это Кать, моя сестра сама снимала, я случайно тогда... Я смотрю видео. Злая собачка. Поставь лайк! Да проведем дома. Я снимала, так с моей сестра снимала. Don't we